Полиция. Я вас слушаю. У меня ЧП. Расскажите подробнее. Мой муж не уделяет мне внимания, и у нас уже два месяца не было секса. Девушка, вы в курсе? Арестую ее за это, или кого там. Вон прослушивается. Да, Витя, я в курсе. Пусть весь отдел знает, что я уже на стену лезу. Если через два часа не будет тебя и твоего жезла, я тебя убью, понял? Смажу жезл и возвращайся обратно домой. Домой пораньше. Ты моя хорошая, ты моя лучшая, ты моя самая-самая. Да сколько можно ты еще? Да сколько нужно? А сколько можно? 26 облацательных работ за то, что на час опоздала в клуба, а за неподчинение власти 15 суток с ее матерью. Наказание и преступление тоже. Подними! Чего? Подними! Не буду! Подними мою гордость! Хватит ходить ко мне на работу и баночки с тефтельками носи! А что, тефтельки? Так алмаза! Ну, хотя в одну-то можно хватить! Жрет у друга обед. А он что ест, интересно? Ходит куда-то. Смазанный жезом-то у него-то. По ноутбуку ударь, -мо, чтоб больше никогда в него не смотреть. Потому что не надо расслаблять булки, когда батя в здании. И я того же мнения. Лапка болит. О, я вас узнала. Ой, это так приятно. Ты у меня парня уголала, сучка. Ты осмотреться не хочешь, да? Только обниму. Зайка, мне это не нравится. Я с тобой ругаюсь. Нет, Зайка, это я с тобой ругаюсь. Ой, солнышко, ты мне это жал. Так мило ругаются, мимимишно тоже. Кафирой, Я переебу, куда, меня, да. Особенно смешно, когда твои родители ругаются, а тебе завтра в школу, вот... Смешно, Очень смех так... покажите мне кошечек Покажи страсть да что ж сложного, вот же вам показываем. Вот настоящие собаки, они умеют показывать их. Короче, эти два идиота поспорили, еще ресторане, кто из них будет заплатить счет. К чему это все привело? Ребят, что происходит у вас? Давай, скидывайся. Суефа! Суефа! А, это вот продукт, что-то, Арини. Надевай женское белье и пиздошись, вот по этой лестнице. это? жестко. Сейчас будет трэш. Настоящий трэш будет. Чтобы еще раз скидываемся для того, чтобы ребаш, ребанш забираем. Что е? Продуа, е-мое, продук. Что она проебала? Проебала просто колоритого хорошего ебальника, брата Пропотеряла да, да. ебальничек посвежее, посвежее. Неужели умоет ее? На, е-мое, на тебе, ковы а? Охренеть Куда, Куда, сука? Бля. Когда очень нервничаешь, не попадешь, очень тяжело попасть. А то мне кажется это жестко просто, с девушкой так поступить. Но смешно, очень смехо, ело. Пароль! Как? Пароль! Большой член. Давай комплименты! Реально очень красиво. Еще! ладно, да. очень красиво, ну реально, мы здесь маникюр, реально очень классно. смешные пароли от Дэнчика. Девочки, начинайте утро с комплиментов. Правильно. Да? Да. Э, дети, ну-ка все дэнго построились! Упражнение сделано? Я не сейчас не буду, блядь. Виктор Михайлович, а вы можете вернуться к нам обратно, пожалуйста? Вы же говорите, я хуёный, подавать бухаю. Да, Петя? Лучше быть с пьяным тренером, чем под домом пистолета. Игрушечного даже. А вы что, строительство уже упражнение делаете? Привет. Раз. Как тебя зовут? Два. Может быть, сходим куда-нибудь? Сучка! И знакомиться не, получай, не получается. Карина на страже. Нет, ну ты, баба, ну да. Не поспоришь. Ой, проходите. Ой, проходите, вы же дома. Да, да ты ничего, вы же выходите, проходите. Проходи, проходи, Да, ты что, мне тыкаешь? Проходи. Ты что, мне тыкаешь? Проходи, проходи меня ждут люди. люди. Я сама сама. Меня, меня, люди, люди, кто? меня воспитут, а, да, да, я кто? тебя не Ничего необычного. Кошка палит в телевизор. У меня на носу выскочил какой-то прыч. Ну да. Это точно не я. И Женя сразу отказывается. Че так сразу-то? Открывай! У меня до тебя подарок. Ты сумасшедший! Это же эксклюзив! Это же вообще нереально найти! Тебе... Маска за 10 рублей! Обалденный подарок! Когда вирус, это хороший. Кай, в этом. Девочка испугала на больше Ничего не чувствует. Мой маленький, мой... Знаете, почему у меня нет отношений? Вот мой друг, да, вот он. И вот его телефон. А в телефоне отметка его девушки. И вот он видит, где она, что она делает. Прямо на телефоне, прямо видно, что там она делает. А? Фига эти отношения нужны. Правильно, чё? Да, а чё это нас на заднем сиденье людей больше чем положено? Да ебать, блять, какую А что это у вас? Байкут, байкут, байкут. А что это ты собрала? А что это такое? Любимое блять? Ладно, mm -hmm. что написать в статусе? О, напиши, я не сладкая конфета, которая нравится всем, я крепкий орешек, который не каждому по зубам. Что все посмеялись над статусом? Очень смешной. Знаешь, я заметила, что мне больше нравятся мужчины постарше. А мне побогаче. Ты дура, блядь? Постарше есть побогаче. Ну да, абсолютно. А можешь меня сфоткать как ангелочка с крылышками? Да, Ты такой добрый ангел. Получилось? Да. Ну да, классно. Ты что офигелась? А получился демона. Это попросило сфоткать меня как доброе, нежное, ласковое создание. Что это такое? Ну если скажет, демон по натуре. А мой подарил мне Сережке. А мой подарил мне, о, телефон, р, квартиру, Га, машину. Видимо, эта штука посильнее квартирки-то. <клево> да, и стоит нервничать из-за этого. Надо просто правильно подарки делать. О. Пуд для цыганеночка. Зачем? Они на все блин. Ну да. 21-й диски поставил. Ребята, привет! <Слышно> <Слышно> <Слышно> <Слышно> <Слышно> <Ах. Ах. Слышно> Че там про диске говорил? 21-й, диски. 21-й это сила. А до этого какие были? Нормально, ты сильно, <Слышно> <Слышно> ты слышал? У Карины Хрос новый ролик вышел, бля, в ленте. 5 тысяч за лучший комментарий платят. А мне чуть 5 тысяч. Все вообще, прибавка к пенсии, то. Как будто дадут пенсионеркам, подзаработать, конечно. Чего? а ну пойду лайк поставлю, пишу комментарий. Все, пошла. Вообще здорово. Не дождутся пяти. Да. Поэтому заходи, лайк и комментируй, сохраняй. Так ненавидит тренера, что бежит заниматься. И, видимо, рада очень. А маска... Маска восхитительна просто. Ребенок высший класс. Я знаю сама с кем мне снимать. Я сама знаю, что мне снимать. Я сама знаю, с кем мне дружить и что мне вообще делать. Это раз. Второе. Кому что-то не нравится, который... А я к с словам присоединяюсь. Хейтер, идите на. Пишут гадости, ребят, сразу просто отписывайтесь и идите на. Баба Яга что ли? Что это такое? Интересно. Какой-то демон смешной. Конечно же, я имела в виду не всех, а конкретных личностей. И я не имел не всех, а только, блин, плохих ребят. Потому что мои, кто давно со мной, кто родные, я вас всех очень люблю и уважаю. Но вот тем, кому реально нечем заняться, и то, чтобы писать что-то, ребят, ну правда, я буду блокать. Мне не нужны вот эти вот всякие говни. Стой, стой, стой, стой. Тебе сюда. Пошутил. Сейчас будет фокус. Смотри на одну ладонь. Смотри на другую ладонь. Я помогаю, сука. Сайчка за испуг, ответка. А, ничего, она ничего, она не могла придумать. Сыди, ладонь.